Хорошо, Елена, а из какого вы города? Давайте познакомимся для Скажем, начала. Это... Для начала. Да. Откуда? Меня зовут, uh, меня зовут Елена, Киев. Отлично, супер. Да, я коуч-тренер-консультант. Вы мои Давно за вами <laughs> слежу. <sharp> <sharp> да, у коллега. Uh, мне очень нравится, как вы подъёте, просто и понятно, информация. И я Спасибо. сегодня уже решила так более бли, ближе, как говорится, познакомиться и чтобы вы помогли мне разобраться. Я не могу разобраться. Так, Елена, чуть-чуть пропала связь. Угу. Обравалась, чтобы слышно. вы мне помогли разобраться. И дальше а, разобраться, разобраться с ситуацией, с которой я, к сожалению, сама не могу разобраться. Давайте пробовать разбираться, в чем заключается mm -hmm. ситуация. А я а, на данный момент сейчас а, занимаюсь активным продвижением. Так, пропадает звук. Uh -huh. Наушники, возможно, так лучше будет слышно. Ага, хорошо, сейчас слышно. слышно? Да, сейчас слышно. Да. Отлично. Uh, um, у меня продвигаюсь себя как то но я поняла, что у меня, например, у меня нет веры в том, что у меня получится иметь да, базу клиентов определенную яйца, у меня есть прописан план, я вижу конечный результат, то есть я и по вашей схеме уже пробовала прописывать, но веры нету, что это получится, я не могу понять, почему этой веры нету, если я даже примерно, то есть примерно, есть уже определенное количество шагов, которые сделаны, но нету этой веры. То есть вы хотите, чтобы я сейчас вам помог поверить в то, что у вас получится? А, но Если поверить, я, возможно, а, я сейчас скажу, чтобы вы мне помогли а, помочь увидеть, какие действия я еще не делаю для того, чтобы моя вера укрепла. То есть получается, я не вижу каких-то действий, я чего-то вот для меня как будто какая-то есть такая глухая стена, да, какое-то слепое пятно, зона, которую я не вижу. То есть я уже пересмотрела все действия, которые я сделала, думаю, значит, я что-то еще не делаю. То есть угу. еще не сделала. Вот. Но я не вижу, что я еще не сделала. Вот. Угу. Хорошо. А что вам может помочь увидеть? А, так, что мне может быть может помочь увидеть. Я думаю, возможно, визу, так как я больше визуал, прописать все действия, которые я сделала, какое, какие результаты мне это принесло. И следующее, возможно, проанализировать тот факт, как я получала первых своих клиентов, что я для этого делала. Возможно, я сейчас не делаю какие-то действия, которые я ранее делала. Угу. Вот. Возможно, Хорошо. это. Угу. Давайте, Елена, вот что попробуем сделать. Mm -hmm. Есть такая техника, которая называется «Три позиции восприятия». Знаете такое? Нет, нет, не знаю. Не знаете? А, да, да, да. Ну, я сам, я другой и наблюдатель. Нет, не пробовала точно. Ну, давайте я вам коротко поясню, что нужно будет сейчас сделать. Смотрите, первая позиция mm – -hmm. это «Я сам». Uh -huh. Так как мы работаем с вашим запросом, в NLP есть такая техника, uh -huh. не помню, как она называется, но смысл здесь тот же самый, как и в трех позициях восприятия. А, ваша цель – получать клиентов, правильно? Uh -huh. Да, да, совершенно uh -huh. верно. Давайте, вот вторая позиция – это будет ваша цель. Uh -huh. Получать клиентов. Uh -huh так и третья позиция это сторонний наблюдатель который вот просто мимо проходит и и просто видит вас и вашу цель угу. Угу. давайте попробуем какую-то идентичность этой цели придать сейчас может представить в виде какого-то персонажа а может представить в виде какого-то предмета вот первое что приходит к вам на ум как она вам представляется так и ее и озвучите но... но, первое, вот почему-то у меня картинка, то, которая постоянно у меня возникает, когда я визуализирую да, конечно, цель, это я, не знаю почему-то я, вот с длинными волосами, вот, строго <говорит> одетая, вот почему-то у меня <говорит> всегда эта картинка, даже я пробовала уже по вашей технике наблюдать со стороны, как будто когда я уже достигла цель, смотреть себя со стороны, но у меня это очень плохо получало, ну, получалось, то есть я могла Хорошо. видеть со стороны, но лица не могла Хорошо. видеть. Хорошо. То есть вы визуализируете свою цель, как вы видите себя со стороны с длинными волосами. А как я консультирую? То есть Я mm -hmm. вот, вот так вот это вижу. Хорошо. Вот сейчас, когда вы описываете, mm -hmm. как вам видится эта Елена с длинными mm -hmm. волосами? Как она выглядит? Mm -hmm. Просто визуально опишите ее визуально а, сре среднего размера где-то примерно, да, угу. а, сидит за столом, что-то пишет, а, Картинка такая больше сера, угу. а, вот, и я со сосред... ну, я, я говорю да со стороны, она она может сосредоточена что-то пишу, она что-то да, она сосредоточена что-то сидит и пишет пишет в тетрадке за столом Угу. Супер. Хорошо. Елена, вы очень здорово описали. Угу. Давайте сейчас попробуем вот что сделать. Вы сейчас сидите, стоите, подскажите мне, в каком вы положите. Я сижу сейчас. Вы сидите. А, угу. Представьте, что... Да, кстати, не спросил у вас, а вы когда описывали свою цель, она относительно вас, настоящей, где находилась? Справа, слева, вверху, внизу? Она как бы... Прямо, но чуть-чуть сдвинуто вправо. Отлично. Прямо, но чуть-чуть сдвинуто вправо. Вот чуть -чуть пусть чуть -чуть прямо чуть -чуть в том пространстве, да. где вы находитесь, вы там и представляете. Угу. Угу. Угу. А сейчас постарайтесь представить, что как будто вы выходите из своего тела и видите угу. ту, которая сейчас сидит, угу. одновременно, и ту, которую вы представляли. Mm -hmm. и просто за ними понаблюдайте mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. ага. опишите ту лену которая сейчас сидит она сидит прямо неподвижно и картинка а, картинка как же к серой mm -hmm. Но крупная, как будто у вот меня много, очень много. Крупная картинка такая, объемная, и она тяжелая. Угу. А, другая да. картинка, она сдвинулась очень сильно а, вправо, она сделалась маленькой и такой чи чисто черно-белой. И она как бы перед мной, но чуть-чуть вправо, но ну, она вперед прям выдвинулась, но стала маленькой. Сунин, сосредоточенная с длинными волосами. Угу. Можете ли вы как сторонний наблюдатель, вот как человек, который просто мимо проходил, как-то охарактеризовать, какие между ними отношения? Угу. Как-то охарактеризовать, какие Да, то есть каждый занимается своим делом, но они как будто, как будто бы то ли злятся, то ли обижаются друг на друга. Угу. То есть у них нету такого доверия, если я правильно понял. Нет, нет, нет, угу. Как будто как молчаливый конфликт. Знаете, когда есть пары, которые. У них все плохо, но они молчат. Угу. Они не говорят между собой. Супер. Хорошо. А сейчас из позиции стороннего наблюдателя переместитесь в ту лену, которая ваша цель, которая с длинными волосами, строгая. Угу. Да. Просто прям вот ассоциируйтесь в нее, представьте себя, что вы действительно уже и есть та лена. Строго, с длинными волосами, в костюме. Uh -huh. okay. И постарайтесь посмотреть на ту Лену, которая сейчас сидит в кресле. Uh -huh. Uh -huh. Голова Став... поворачивается, но а, а, как-то сложно. Uh -huh. Uh -huh. Хорошо. Вот сейчас я задаю вопрос вот той Лене, которая, в которой вы сейчас находитесь, которая есть ваша uh -huh. цель. Mm -hmm. А скажите, пожалуйста, Лена, как вы относитесь, какое mm -hmm. у вас отношение к той Лене, которая сидит сейчас в кресле? Mm -hmm. Так. А, она, очень, она очень тяжелая И ха, старая. Сложное, тяжелое, старое. Это то, что я услышал, и тут пропадала связь, возможно, что-то... Что да, да, да, все, все, угу. да то, все, что вы услышали, да. Угу. Это та Лена, которая ваша цель, так думает? Да. Угу. Хорошо. Давайте сейчас вы опять переместитесь в позицию стороннего наблюдателя. Ага. Угу. Сейчас, секундочку. Сейчас снова посмотрите uh -huh. на этих обеих Елен. Uh -huh. Что между ними происходит? Uh -huh. Есть ли какие-то изменения? Или все осталось на том же уровне? Начинается... А, более, мягко, более мягкая тишина, более мягкая пустота и... и а, как будто одна на другую картинка наезжает. Хорошо. Вот сейчас, когда вы просто... Для понаблюдали со стороны, сейчас mm -hmm. снова вернитесь в ту Лену, которая есть сейчас. Которая сидит. Окей. Mm Окей. -hmm. Okay. Mm -hmm. okay. okay. Да, прям можно так вдохнуть, сказать, я Лена, которая есть сейчас. Там где-то справа вы видите. Там где-то справа uh -huh. вы видите ту Лену, которая строго, с длинными волосами. Uh -huh. Uh -huh. И вот, Лен, вы сейчас от своей цели услышали некое сообщение, uh -huh. что вы сложная, тяжелая и старая, uh -huh. которая вам сказала ваша цель. Ну, у меня, сразу такое, что... так, у меня сразу, пришло... сразу такое, что она еще глупая, молодая, еще ничего не понимает. То есть, та, которая ваша цель, та, которая в будущем, она глупая, молодая и ничего не понимает. Да. Угу. Да. Угу. Видите, какой уже резонанс идет? Да-да, я все сразу параллельно записываю. Я тоже записываю. Отлично. Вот здесь очень интересный момент в том, что Та Лена, которую вы видите в будущем, считает... Mm -hmm. Вы сейчас считаете, что та Лена, которая в будущем, mm -hmm. она глупая, молодая и ничего не понимает. Видите, как интересно. Ну хорошо, да, мы сейчас посмотрим, кончить, да. что, что из этого получится. Давайте теперь снова встанем в позицию наблюдателя. Сейчас. Я проснусь, хорошо. Угу. Так, и просто визуально, как человек, который просто мимо проходил, посмотрите... На этих двух Елен, что-то ли изменилось в их в их взаимоотношениях? Как чисто невербальная история? Mm. Uh -huh. Так, Как если бы я или кто-то другой из наших зрителей этих Елен увидел? Да, да. По угу. да, ним они, вот, они видно, что вот они хотят ä, помириться, а, вот. но а, они не знают, кто первый должен сделать шаг. Каждый из них думает, что она должна сделать первый шаг. Угу. Вот, и, и такое ощущение, что это два подростка на самом деле. Здорово, хорошо, сидят два подростка, один строгий, с другой просто сидит. Станьте опять, представьте, что вы стали своей целью, да, та, которая с длинными волосами и в строгом костюме. Да, опять, представьте, что вы стали своей целью, да, та, которая с Окей, да. И вот сейчас Елена, строгая, я сейчас обращаюсь к строгой Елене с длинными волосами, которая в костюме, прям такая вся серьезная. Вы только что услышали от той Елены, которая есть в настоящем, что вы глупая, молодая и ничего не понимаете. Что вы думаете на этот счет? Меня... Меня это забавляет. Мне нравится, что она так думает. И мне кажется, что она в этом какая-то даже в том, что она так думает, какая-то милая с этой позиции. Я смотрю на позицию. Ну, вот как-то так. Хорошо, может есть еще какие Это как-то мило забавно, что она так думает. Ну, мне нравится то, что она так думает. Нравится. Это первое вообще, что было пришло на самом деле. Хорошо. Что, мне нравится. Что она так Давайте сейчас опять станем в позицию стороннего наблюдателя. Угу. И глянем опять на этих двух Елен. Может быть, что-то угу. изменилось. Может они стали ближе или дальше. Может изменились в размерах. Угу. Может позы изменились. Угу. Что-то поменялось или осталось на том же уровне. Так, сейчас. Ага. Так, я проходящая мимо. Угу. Картинка стала а, разноцветной, а. более эстичной, более спокойной. И та, которая а, строгая в костюме, угу. она... А, они как бы уже вместе сидят, и она поворачивается, уже а, поворачивается к той, которая старая, как бы так поворачивается к ней, чтобы и вот у... с улыбкой, чтобы ей что-то рассказать, чтобы с ней поговорить и что-то объяснить. <смех> вот Супер, хорошо. Давайте а тогда. Другая, она вроде бы как да. ждет, повернутая тоже к ней. <смех> Супер. Тогда давайте сейчас снова войдем в ту Лену, которая находится в настоящем, которая сидит в кресле. Uh -huh. Uh -huh. Вы услышали, что okay. той Лене вы нравитесь, что вы милая и забавная uh -huh. Та Лен, Той uh -huh. Лене, которая является вашей целью То есть вы сейчас uh -huh. милая, с, с ее точки зрения, забавная uh -huh. И вы, в принципе, ей нравитесь Окей, uh -huh. okay. какие мысли у вас вызывают эти слова? то это здорово, и м, я могу много чем с ней поделиться и быть ей полезной. Много Отлично. Ей Отлично. Дать. Отлично. Хорошо. Елена, Отлично. давайте тогда снова встанем в позицию наблюдателя. Угу. Глянем на этих двух особ прекрасных. Угу. Изменилось ли что-то еще? Ну, они уже... А, так. А получается, кресло подвинулось, той, которая в кресле сидит, подвинулась к той, которая строгой. И они что-то уже делают, что-то там, бумажки какие-то, что-то там пишут, какой-то процесс у них происходит. Супер. Они Хорошо. Что-то там копошатся, что Пусть что между делает. ними происходит этот процесс, который происходит, но а я попрошу вас со стороны стороннего наблюдателя mm -hmm. дать... Какой-то угу. один или два важных совета каждой из этих Елен. Угу. Желательно так. вслух. Да, да, да, проговорить вслух. Mm -hmm. Так. У меня только что пришло, это поддерживать тебя друга. Делитесь друг с другом. Скажите персонально одной Лене, которая находится в настоящем, какой-то совет. Да. И второй. Угу. Угу. Да, точно. Да, точно. То, да, то, что в настоящем а, делись с ней а, тем, что у тебя есть, потому что у тебя богатый опыт, и он ей необходим, несмотря на то, что у нее тоже есть свой опыт уже. А, вот М -м какой еще совет сказать ей? М. Больше общайся с ней И также прислушивайся к ней Это первое А второе, которое с длинными волосами Чтобы сказала а, Принимай де, э, Делайте что-то вместе Вот почему-то у меня вот Да, делайте что-то вместе Иди ей навстречу Uh -huh. Хорошо, хорошо. Техника закончилась. <coughs> Я хочу сейчас еще немного с вами пообщаться. Расскажите, да. пожалуйста, как, э, какие у вас есть мысли по поводу всего того, что у нас сейчас происходило. А, а мои, мои размышления, мои мысли... А... Мои размышления а, о том, что, как бы, мне кажется, сейчас приобретается некая а, целостность. Вот, угу. то, чего мне не хватало. Целостность. А с этой целостностью приходит уверенность и понимание того, что а, багаж и знания все есть. А, вот. И необходимо, необходимо делать, я просто сейчас даже понимаю какие действия, что они... А у меня был основной страх, которого уже нету. это то, что я не справлюсь с клиентами, да, uh -huh, uh -huh. и поэтому я тормозила и прокрастинировала определенные действия, uh -huh. там запуск таргетинга все в этом направлении. Так, или да. А, вот. Хотя у меня ну, все результаты с клиентами, они все доровские. То есть всех, кого я вела клиентов, все скинули замечательные результаты и претендациями работала. А, то есть у меня есть опыт, есть инструменты, и я справлюсь, как бы, с запросами, с которыми будет приходить клиента. Угу. Вот, был внутренний конфликт, просто вот у меня недоверие не вера что я что я справлюсь угу. и давайте подводя итог а какие действия вы конкретно уже готовы совершить его вот сказали я знаю какие действия нужно делать вы упомянули про угу. таргетинг может еще какие-то шаги вы наметите которые прям уже нужно сделать а, ну тарг а, это это сделать сделать завтра, завтра пост именно в Фейсбуке, потому что там основная масса людей, там около пяти тысяч подписчиков, и я там не делюсь информацией тем, что я набираю людей в коучинг, в консультации, потому что какой-то был у меня страх. Что? Будет какое-то осуждение, потому что там много коллег с прошлых работ и каких-то проектов. Вот. Поэтому mm -hmm, я работаю mm -hmm. только в Инстаграм. <связывая> это супер. то есть два раз... конкретных действия да. нужно э, сделать таргетинг настроить и сделать пост и вы сказали, что у вас есть какой-то страх который э, страх осуждения что какие. Да, <связывая> угу. <связывая> сейчас по поводу страха хочу Но этот просто... страх осуждения был связан с тем что... <связывая> да да страха, что будет, будет, будет некое осуждение а, в фейсбе, так как а, а, у меня было... У меня вообще есть много направлений, с которыми я работаю, я очень разносторонний, многогранный человек, я современный художник, и, и я импровизирую и стихи, и записываю видео, я много чем занимаюсь, и а, что люди воспримут это несерьезно, что скажут, что опять она чем-то там занимаюсь, хотя коучингом я занимаюсь, как бы практикую с 17-го года. Угу. Елена, у вас Коучинг. очень большой уже опыт в коучинге И я думаю, что мы сейчас будем завершать э, сессию Но я вам хочу до направления. А, мне показалось не, немного странным То, что вы в будущем Та, та часть, которая вы э, Будущее Которая вот уже находится в этой цели Она почему-то <связывается> считает <связывается> вас настоящую э, Глупой, молодой <связывается> и ничего не понимающей Uh -huh. И у меня закралось такое сомнение, я уже выхожу из коуч-позиции, что, uh -huh. возможно, есть какое-то сопротивление по поводу того, чтобы быть современной. Ну, то есть, сейчас mm -hmm. же другие инструменты. Если раньше вы работали по сарафанному радио, и это было все хорошо, то сейчас нужно какие-то mm -hmm. более продвинутые инструменты. Ну, сейчас очень много этого. И Инстаграм, и ТикТоки, и там все, все что угодно. Да, очень mm -hmm. много сейчас разных инструментов. Mm -hmm. И, конечно же, да, ну, да, да, многие люди, допустим, начинают смеяться, mm -hmm. если какой-то... Пожилой человек, я, я сейчас не про вас, uh -huh. а вообще в целом, uh -huh. вдруг идет в ТикТок uh -huh. и начинает снимать какие-то смешные ролики на свою uh -huh. экспертную тему. И многие его uh -huh. современники, его коллеги крутят у виска, что, мол, ты старый пень, куда ты поперся, типа того. Uh -huh. Uh -huh. И uh -huh. мне кажется, что вот здесь тоже есть небольшая загвоздка, как будто не хватает разрешения, я сейчас уже больше как психолог, как, как будто не хватает внутреннего разрешения, быть современной. Я вот так это сформулирую, как будто вам нужно просто разрешить себе использовать современные инструменты, несмотря на то, кто что будет говорить. Похоже на правду? Да, я с вами с этим согласна, я над этим, я над этим думала, но я для себя инструменты, мне вообще 35 лет. Мы с вами ровесники. Вот. Так что я... Да, ровесники, поэтому я не старая, знаю процентов. А с таргетингом я знаю, почему так сложилось, я 2-3 раза запускала рекламу, я не получила результата, я как бы на этом остановилась разочаровалась, а потом у меня появился страх, а, так как был перерыв, перерыв, я не практиковала, что я не справлюсь, я с этим, а, справилась с этим страхом. И теперь по поводу того, что я а, тут, когда молодая, думает о том, что а, я настоящая, которая сейчас старая, еще там какая-то там была раньше. Да, там, вот, а... mm -hmm. У меня просто есть страх а, осуждения того, что вроде бы, вот если брать психологию, что а, я, я, я там, ну, грубо говоря, была никем, и там не нет этих миллионов, и пятого-десятого, чему же я буду их учить? Ну, что я буду им давать? Угу. Ну, вот, вот эта вот вещь, мне кажется, она тоже как-то где-то вот... А, что-то что срабатывает вот то что я там с деревни например выросла в деревне и пятая десятая то есть кто ты такая вот, вот такое вот возможно где вот где-то оно есть внутри вот этот отголосок он периодически как бы появляется вот кто ты такая ну, вот так. супер хорошо Елена как вы оцениваете да. наше с вами сейчас такое коучинговое взаимодействие так решился ли ваш запрос либо вы уже на пути к решению этого запроса и как это было для вас мне тоже очень важна обратная связь Да, а, для меня это было очень очень показательно то есть я увидела со стороны сам конфликт что вообще он на самом деле есть что это не мои какие-то придумки а... Задача, она разрешается. Я думаю, я еще посплю и утром проснусь вообще другое буду в голове. Вот. и есть понимание, что делать. То есть, вот для меня важно было вот четко понять, какой был конфликт и внутри вот если брать сейчас ощущения, да, чувства. То есть оно такое вот целостное, более спокойное, то есть размеренное. То есть моя задача остается за простым, за деланием. Отлично. Супер. Ирина, большое вам спасибо yeah. за ваш звонок. Большое спасибо mm -hmm. за вашу искренность спасибо и готовность вам. поработать. И как mm -hmm. вы понимаете, я, это я уже для всех остальных зрителей, что любому коучу нужен коуч. Я точно yeah. так же прохожу психотерапию, yeah. я точно так же обращаюсь к коучу. И это нормально. Это нормальная реальность, когда ты обращаешься за помощью человеку с какими-то определенными компетенциями. Поэтому вот и yeah. Елена как раз еще и показала эту сторону коучинга. Большое вам спасибо. Можете да, вешать трубочку. Спасибо, Привет да. Киеву. Хорошо. А я пока прокомментирую некоторые вещи для наших зрителей.